нарушения с веками связаны. Это птоз, это когда у нас веки э, не работают короче мышцы, которые э, открывают или закрывают верхний век, нас, вот, и, соответственно, плохо веки работать начинают, то есть они в каком-то положении одном застревают, и нарушается полное открытие или закрытие глаза. Вот. Причем ПТОС, вот это вот нарушение работы, мышц века, она может быть как миогенная природа, то есть это именно нарушение самой мышцы, вот, которая работает. Соответственно, в данном случае помимо первого виафтана дополнительно лучше добавить еще пятый виафтан, закапывать и принимать виаргоны, которые будут улучшать работу сосудистой системы и мышечной системы. Это первый, 17 и тридцать третий виаргоны. Вот. Также у нас может быть птоз век или нарушение работы нейрогенной природы. То есть это уже нарушение нервации непосредственно, то есть нервной передачи на сократимость вот мышц. Обычно всегда ко всем мышцам подходят нервные волокна, потому что все у нас сокращения, они все равно регулируются через нервную систему, вот, через двигательные нейроны вот соответственно в данном случае если кто свет леп нейрогенные опять же э, то есть здесь дополнительно к первому виафтану добавляется уже не 5 а десятый виафтан. и дополнительно принимаются виаргоны которые улучшают работу э, нервной системы это двадцать 22 и второй виаргоны. вот то есть э, соответственно вот вы исходите либо из Диагноза, который поставил вам врач, вот, допустим, непосредственно вот, я пере, э, перечислил какие-то диагнозы, либо просто вот, наблюдаете, то есть видите покраснение там века, либо вот, ну, видите, что век не работает, там не поднимается. Этот человек может уже отследить и сам уже, вот, соответственно, подобрать, соответственно, будут подготовлены вот эти определенные вефтаны.